Всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале. И сегодня я хочу разобрать такой вопрос, как открыть свое сердце и как понять вообще, что оно открыто или закрыто, да? Как понять, заблокирована сердечная чакра или нет. На это, это можно проверить с помощью одного простого вопроса. Все ли чувства, которые у меня есть, я умею выражать. Чувства, которые не прожиты, не выражены, с которыми вы не знали когда-то, что делать, они у вас оседают в теле в виде каких-то зажимов. И в будущем, если ситуация повторяется, это чувство снова всплывает. Вот почему наше детство, в нашей жизни из нашего детства очень много похожих чувств. Потому что в детстве были какие-то психологические травмы у всех, и с которыми ребенок не смог справиться, родители не помогли, не подсказали, да, как вести себя правильно в данной ситуации, чтобы нормально прожить ситуацию, нормально ее воспринять, чтобы было здоровое отношение к этой ситуации и так далее. И поэтому во взрослом состоянии все, вся жизнь нам напоминает о тех самых травмах, лишь для того, чтобы мы научились правильно реагировать, правильно себя вести в данных ситуациях если родители не научили то приходится самим учиться либо эта ситуация будет повторяться из, из раза в раз из раза в раз постоянно одно и то же поэтому это ваша задача научиться открывать свое сердце это значит что нужно выражать и положительные чувства Многие скажут, ну с этим проблем нету, но оказывается, у многих людей даже с этим большие проблемы. Например, кто-то боится проявить инициативу к другому человеку, да, сказать, я хочу к тебе в гости, я соскучился. Я знаю многих людей, которые говорят, ну зачем я буду навязываться. То есть они настолько боятся показать свои потребности, показать свои чувства, что их отвергнут. Что они вообще просто сидят, ждут, когда люди сами к ним придут, их полюбят, их раскроют. Вот так, ну что ты, покажи какой-то мне, вот так что ли будет? Нет. Поэтому инициатива, она обязательна. Конечно, такое бывает, что человек и сам в вашей жизни появляется. Но гораздо высокая вероятность, когда вы сами проявляете инициативу, выражаете свою потребность, выражаете свою симпатию человеку. Выражайте свой интерес к нему и так далее. Очень многим женщинам стыдно принимать какие-то подарки благо от мужчины. Да? Они чувствуют себя недостойными. Им сложно благодарить мужчине. Очень сложно. Это тоже очень такое. тоже детская психологическая травма, да, какая-то. Ну и негативные чувства с этим, конечно, у большинства большие-большие проблемы. Большинство людей, когда испытывают негативные чувства, как реагируют обычно, либо кричат, почему ты так со мной поступаешь, да? Либо просто замалчивают, а потом сворачивают свои манатки и уходят. Но это не является решением проблемы, и чувство не прожито. Например, если вам что-то не нравится, вот что не нравится, нужно так и сказать. Когда люди делают вот это, ну, там, например, что? Например, ваш партнер любит да, там каждую неделю отдыхать с друзьями, и вы ходите и терпите недовольное, Вместо того, чтобы ходить и терпеть, откройте свое сердце, скажите мне, дорогой, когда ты ходишь каждую неделю, даже не так, ну ладно, оставим так, когда ты ходишь каждую неделю к друзьям, я чувствую, что вы мне не нуждаются, я не чувствую себя ценной. Скажи, почему так? Может быть, тебе чего-то дома не хватает? Что мы можем сделать, чтобы ты почаще времени проводила с нами, семьей? Ну, чтобы всем было хорошо. Я тоже заинтересована, чтобы тебе было хорошо. Давай это обсудим. Вот таким образом. То есть найти выход и создать из той ситуации, которая сложилась неприятным образом, попытаться вместе с человеком сделать так, чтобы всех все устраивало. Вот эти все процессы, это и называется открытое сердце. И человек с открытым сердцем, он обычно доверяет миру, потому что умеет справляться со своими чувствами и понимает, что он сам несет за все свои чувства ответственность. Не кто-то там, знаете, мне больно сделал, вот он козел, из-за него я чувствую эти чувства. А потому что я знаю, что какую бы боль извне мне не причинили, я с ней справлюсь. Я знаю, как менять отношения к ситуации, как менять отношения э, к людям, как менять отношения к себе вообще. Я все это знаю, все это проживаю. Это называется доверие. Доверие – это значит, что я справлюсь э, со всем и приму. То, что может жизнь мне подкинуть, да, мой партнер. Я вижу весь набор. Я примерно понимаю, какие последствия отношений могут быть с данным партнером, да. Я оцениваю эти последствия и понимаю, что я буду делать во всех случаях, да. Если вот так будет, если вот так будет. Например, в жизни одной девушки, там, женатый мужчина, они познакомились, думали, будут дружить, но вспыхнула такая страсть, и он всячески ей оказывал знаки внимания. И она очень долго сомневалась, принять ли это его предложение. Да. В таком случае она оценила последствия, да, если она с ним будет завязывать отношения, то какие возможные варианты, если он женат? Он говорил, что я хочу помириться со своей женой. Вот. Соответственно, предлагает просто подружить пока с интимной связью. Да? И она таким образом принимает тот вариант, почему она не чувствует себя использованной, почему ей будет хорошо, если она примет это предложение. Да? потому что она сама от этого кайфанет, это желание ее мужчина, она ее тянет к нему очень-очень сильно, но она принимала тот результат, что он уйдет, он не козел, он заранее предупреждал, что он помирится с женой и поэтому приняла все возможные варианты на себя и никого потом впоследствии не обвиняла. Вот таким образом. Доверие к миру — это прежде всего не доверие к людям, да? Мы никогда не можем знать, как люди могут с нами поступить. Это прежде всего доверие самому себе. И когда мы доверяем самому себе, когда мы знаем, что мы настолько сильные, и что мы настолько благородные и классные, что с нами ничего не случится, мы знаем закон кармы, что если э, ты все делаешь во благо этому миру и себе, да, тебе вернется то же самое. Если ты что-то портишь в этом мире, воруешь, критикуешь, убиваешь, избиваешь, не знаю, что там еще самое страшное, это тоже тебе вернется. Поэтому следите прежде всего за собой, держите свое сердце открытым, живите в любви и радости. И все в вашей жизни будет классно, по законам кармы. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.